Уважаемые земляки, хочу сделать заявление, что со стороны республиканской и городской власти Республики Калмыкия сегодня с 15 в ночь с 15 на 16 сентября в отношении меня, Нурова Николая Ирнеевича, моей семьи и Коммунистической партии Российской Федерации Готовится гнусная спецоперация по дискредитации меня как кандидата в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации. Завтра и послезавтра вы получите в своих почтовых ящиках подложные листовки, в котором будет сплошная ложь. Для чего это делается? Власть в республике поняла, что честным путем выборы не выиграют. Единая Россия сама призвала и подписала с некоторыми политическими партиями и общественными движениями договор о честных и прозрачных выборах. Кроме КПРФ, мы говорили им «не будьте наивными». Вас нахлобучат, не верьте им, мы как в воду глядели. А также Единая Россия в лице своего кандидата Башенкаева у нас в республике заявляла о том, что будут вести честную, справедливую, предвиборную агитацию. Но мы увидим другое, потлое, лицемерное под покровом ночи, подброс грязных листовок в отношении меня и моих товарищей. Я 16 лет руковожу Калмыцким республиканским отделением КПРФ. Неужели за 16 лет меня невозможно было привлечь к ответу за то, что они пишут в своих грязных листовках? Я обращаюсь к вам, земляки, не потому, что я хочу оправдываться за гнусную ложь в отношении меня, а хочу предупредить вас, стоит ли голосовать за Единую Россию и за их выдвиженцев. Спасибо за внимание.